На заводе рассказали о судьбе 6 фрегата проекта 11356. Корпус 6 фрегата проекта 11356, законсервированный на заводе «Энтарь», Калининград, пять лет назад, до сих пор в хорошем состоянии и ждет решения Министерства обороны о закупке. Сообщил РИА Новости генеральный директор завода Илья Самарин. 11356 – очень хороший корабль мы предлагаем его Министерству обороны, у нас, имущество под него есть, есть все кроме двигателя. Если будет решен вопрос с ГЭО, главная энергетическая установка, РЭД, его однозначно надо достраивать, цена будет благоприятная для обеих сторон. Пока ждем окончательного решения заказчика, сказал Самарин. При этом он подчеркнул, что со времени его постройки прошло уже более пяти лет. Стоит уже 5. Он законсервирован, корабль в очень хорошем состоянии. И грунт, и краска все на месте, сказал Самарин. В то же время он не исключил, что с учетом закупки двух кораблей этой серии Индии, может быть он также будет продан индийскому заказчику. Изначально Калининградский завод должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Верф получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте под именами Адмирал Григорович, Адмирал Эссон и Адмирал Макаров. В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. На вооружении каждого из них будут стоять по восемь морских крылатых ракет «Брамос». Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того, еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Гоаши Пьярд Limited. Судьба еще одного корпуса корабля проекта 11356, изготовленного на заводе «Энтарь», до сих пор остается неясной. Всем спасибо за просмотр.